Должна сказать, что буду говорить не об истории, а о памяти. А между историей и памятью существует все-таки значительный зазор. Память – это проблема актуальная, проблема сегодняшнего дня. Она связана с восприятием истории, с восприятием прошлого современным обществом. Она связана с самоидентификацией общества, с выбором им ценностей, выбором им каких-то определенностей для себя. И вот именно в этом смысле я буду употреблять термин «прошлое». Ни для кого не секрет, что современная Россия самоопределяется через прошлое, и чем дальше, тем больше. Собственно, это традиционный, это вообще естественный способ самоидентификации. Это кто-то из известных людей говорил, что ума каждого из членов нации, не знающего друг друга и никогда не встречающихся, живет образ их общности. Вот этот образ материализируется, становится конкретным вот в этой самой памяти, скрепляющей общество. А для России же это вообще такой устойчивый, что ли, способ самоопределения. И особое значение он приобретает в ситуации кризиса идентичности. А российское общество, современное российское общество, оно во многом живет в этой ситуации. Острота вот этого кризиса ушла, какие-то определенности найдены, но все равно Россия находится в поиске, кто мы, откуда, куда нам идти. И вот такого рода общество особенно нуждается в опорах. Раньше какие-то ориентации для общества давал идеология. Теперь кто-то ищет опору в религии, но она обращается к таким вневременным, что ли, ценностям. О ценностях социально говорит история. И поэтому естественен поиск и государства, и общества опоры в прошлом и выстраивание для себя вот такой истории. Но, тем не менее, вот этот момент, вот этого кризиса идентичности, он имеет свои особенности. И я бы выделила прежде всего вот такие. Одна, один из моментов, он касается не только нас, а вообще всех европейских обществ, европейских сообществ. В последние трети 20 века произошла такая временная, что ли, метаморфоза, которая затронула не только Россию, это вот общий европейский процесс. Общество Современное общество утратили представление о будущем, какую-то четкую перспективу. Это связано, прежде всего, с, крупне... с крахом крупнейших идеологий этих гражданских религий и, в том числе, и, прежде всего, идеологии коммунистической. Современное общество, советское общество, которое ориентировалась на эту идеологию, обещала вот такое прекрасное будущее, основывалась на вере в него, еще на вере в прогресс, когда настоящее лучше прошлого, будущее настоящего, и одно следует за другим. Все это придавало обществу вот такой оптимизм, динамику, время вперед, и, собственно, что служило источником для развития. Сейчас ничего этого нет. Перспективы туманны у общества. Вот эта вот линейка прогресса сломана, и все эти дефициты общество компенсирует прошлым памятью. Отчасти мне эта ситуация напоминает ситуацию начала XIX века. Но то была эпоха исторического романтизма. А сейчас, я бы сказала, эпоха исторического прагматизма. Когда все заняты отбором, изобретением прошлого. Прошлое в значительной степени – это искусственная вещь, создаваемая, конструируемая в интересах, прежде всего, элит, как главного субъекта этого процесса изобретения, что ли, памяти. Прошлое служит вот таким символическим ресурсом, из-за владения этим ресурсом идут войны. И хотя, все мы ищем, Хорошего прошлого, тем не менее, вот это вот нагнетание, что ли, прошлого, даже в виде памяти, оно придает обществу вот такой пессимизм, несколько меняет его состояние. Еще какую черту я выделила у этого состояния общества, потому что все эти работы с прошлым – это, конечно, ответ на состояние общества. Кризис современной идентичности, он связан не, столько, не только вернее, с какими-то процессами траты империи, фантомных болей от утраты империи, утраты пространства, но и с таким фактом распада общего прошлого. В советском обществе это прошлое было, постсоветское его потеряло. Вот эта сборка общества, интегрирование его в некую целостность, интегрирование в некую целостность элитных групп, которые э, руководствуются своими интересами, их множество. Да, хорошо. Они связаны во многом с восстановлением прошлого. Э, э, наконец. Э, еще одна специфика, что ли. Вот это вот создание, поиск общего прошлого, это очень сложный и травматический процесс. У нас он происходит сложно и травматичный. Обычно, когда говорят войны памяти, то есть конфликты в связи с выбором прошлого, говорят о внешних каких-то вещах. Вот очевидно, что эти войны памяти происходят и внутри страны, и внутри этого общественного, публичного пространства. Что касается э, вот такой э, нашей идентичности, что мы видим сейчас? Это не столько новая идентичность, а э, какое-то желание э, перебросить на это новое общество идентичность старую, как-то адаптировать эту старую советскую идентичность к себе и адаптироваться к ней. И э, э, известно, что э, Россия все больше и больше ориентирует себя с советским прошлым, причем прошлым хорошим, но вот это опять же не очень получается. И главная проблема, как не видится у современной России, это вопрос о начале, а где она начинается. Вот какое прошлое может ее объединять и интегрировать, кроме памяти о победе в Великой Отечественной войне? Здесь, мне кажется, возможны такие переклички с советским проектом, которому Советская Россия, как Россия наследует, но в котором она окончательно не разобралась. Вот у советского прошлого было, было начало – 7 ноября, праздничная, сакральная дата, начало нового мира. И в этой дате, и то, какое место она занимала вот в этом символическом мире, что ли, советского общества, отражена амбициозность и всемирность самого этого советского проекта. И хотя у советского общества было множество проблем с прошлым, и оно было мифологизировано, вот это общая память, общее прошлое, и оно имело в значительной степени сконструированный характер, оно было подчинено интересам государства, и общество на этом пространстве практически не играло, но вот это общее советское прошлое, оно было значительной степени действенным. И вот это начало действительно сцепляло вот этот общий мир. А у нас же и начало советского, что ли, периода, с которым мы себя связываем, и начало периода постсоветского как-то темно, смутно и неопределенно. Если вы помните, 7 ноября в 90-е годы было объявлено Днем Согласия и Примирения. Не праздничной датой, но фактически датой, вот, Национальный день памяти, что ли, о революции. И здесь... Было принципиально иное, чем в советское время, отношение к этой дате заложено. Это что ли, восприятие революции как гражданской войны, как некого гражданского противостояния, которое в значительной степени отразилось и в настоящем дне. И... Смысл этого дня было примирить, соединить вот через такое осмысление прошлого. Потом в 2000-х общество изменилось, был предложен новый взгляд на эту дату. Это, собственно, мне кажется, своеобразный ответ, что ли, на революцию. 4 ноября – это день национального единства. Россия – это не смута, не революция. Россия – это восстановление единства, восстановление единства власти и народа и прекращение вот таких... Вот, то есть это не наш проект, революция не наш проект. И э, следующая, э, как бы еще одна интерпретация, которая присоединилась в недавнее время, это попытка э, трактовать эту дату, как вообще нечто России что ли не присущее. Февраль э, – заговор антироссийских сил, э, октябрь – они тоже э, заговорщики. И при этом э, вот… Э, и здесь, в Казани, мы проезжали по центральной площади, везде стоит один памятник – Владимир Ильич Ленин. И вот этим разговором о революции, в любом, любым текстом что ли о революции он придает свой контекст. В следующий год – год столетия русской революции. И он во многом определяющий для России, и то, как мы прочитаем, что ли, эту революцию в будущем году, это будет и во многом ответ на этот вопрос о нашем самоопределении. Кто мы? И мне кажется, что главное, что характеризует вот этот нынешний проект, это даже не то, что он зыбок, что ли, неустойчив, не вполне определен, как и собственно российская идентичность, а в том, что он... А, ну, как бы не вполне осмыслен. Это я да, все заканчиваю. Спасибо. Он не работает на какое-то движение, что ли, общество на переход его в современное состояние. Спасибо. Причем. Извините, за перебор. Да, спасибо большое. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста. Сергей Спин, скажите, пожалуйста, исходя из нашего сообщения, советское прошлое, ну как вырвано на ее жизнь? Нет что-то положительное, все как бы общее такое. А мы работаем со студентами. А что есть в, в советском покое? Мы скажем, да, вот это мы должны забывать, с точки зрения исторической памяти. Это как выпадает, 70 лет уже, целое время, Целый тело. Смотрите, мы в, совет, в советское время, с точки зрения исторической памяти, что здесь, ну, полное, полное, полное, полное. А кто вот знаете мне кажется проблема другая не в том что было хорошее и нехорошее а память, она какие-то сцепки с современностью должна образовывать, она должна давать ответы на некие потребности, интересы сегодняшнего дня. А вот мне кажется, что в том, как мы выстраиваем отношение к этой памяти, вот эти сцепки не образуются, не получаются, и не вызывает это… То есть она не вписывается вот в какое-то восприятие. И здесь главное вот эти сцепки найти и заставить эту память работать. И мне кажется, вот в чем проблема отношения к советскому прошлое сейчас и в связи с революцией тоже. Смотрите, мы будем говорить о революции, о гражданской войне, и получается, как бы так, все хорошо. Все хорошие, все хорошо, все, все вместе, и Деникин хороший, и Колчак неплохой, и Фрунзе замечательный. Ну, есть один нехороший персонаж, это Николай II. Но как после него может получиться хороший Ленин, мне вот не очень понятно. Нужно, наверное, говорить не о людях, а о тенденциях. И не только о достижениях, но и тенденциях, которые создавали что ли, этот советский проект. И воспринимать его сложнее, давать ему более сложную что ли, оптику, чем мы пытаемся ему сейчас давать. И вот здесь... С одной стороны, нельзя работать и с памятью, что ли, на или-или, это, или а то, это война, должна быть какая-то объединяющая вещь для общества, но все равно какую-то позицию э, необходимо выработать. И мне кажется, такая позиция – это вот такое моральное, что ли, отношение э, к прошлому. Говорят, в истории вот этот э, моральный императив он не действует. Э, но это, э, в общем, э, слоган не из нашей эпохи. А вот э, сейчас и память, и прошлое требует именно такого морального отношения к себе и рассмотрения его ну, с точки зрения человека, насколько ему возможно было существовать в этом обществе, насколько э, вот из него не тащилось все худшее, насколько это общество создавало условия для его самореализации. И э, вот э, тогда, мне кажется, э, мы несколько иначе будем смотреть и на советское общество, и на э, революцию столетия, которую мы будем победовать. Ну, вы задаете вопросы на которые как бы есть 100%. вот это стопроцентная страховка и стопроцентный интегратор для современного общества встаной вот только и держит И вот это историческая символическая памятная дата и делает из нашего общества общество и за мне вот не очень понятно, когда говорят, ну, а победа, а что мы победа? Ну, она была, да? И чтобы не говорили о победе, вот эти люди, которые совершили, они вписали себя в историю, они есть победители. И это действительно наша общая победа, наша общая победа со всем цивилизованным миром. Здесь уже дальше не о чем тогда говорить. Ну, победа, тогда уже все, Нужно говорить до победы, потому что вот единственное, что мы можем предъявить себе, это как бы вот победа, а что дальше? Мне нужно, мне кажется, нужно говорить дальше, иначе это это короткая память, у нее вообще нет никакого объема. И тогда вот... Она уйдет, а значит, да. и вот это еще одна проблема. Меняется и отношение, между прочим, к этой войне, восприятие война, Она сама действительно переходит в культурную какую-то память. И тогда тоже нужно как-то иначе выстраивать... А кто идет? Я прошу прощения, давайте не будем уходить в дискуссию. Мы Спасибо. потом... Да, потом Спасибо. сумеем... Ну, <связано> мы, мы немножко... Коллеги, молодой. Где? Молодой человек? Ну, у меня да. совсем другой да, вопрос. Вы сказали, что в следующем году будет столетия века русской революции. Почему стали русской революции? Просто ну, барашки. А вы... какой я должна была молодец. сказать? То есть какое я прилагательное должна была да. употребить? Ну, мне кажется, это в значительной степени натяжка. Ну, почему, когда мы говорим о. Русской мы понимаем, о чем идет речь. И если говорят о французской революции, это не означает, что они хотят придать этническое что ли, начало. Когда я говорю о русской революции, я имею в виду процесс, который происходил на этом пространстве, на этой территории, которая называлась российской. Россия. мне вот само это наименование, определение российское, ей не очень нравится. Почему не русское? Да, спасибо, спасибо за выступление.